отлица другого героя другого соцсена такого кшатрия советского периода да. Вот вечер я не бил не бел я на ебостью полетел как смотрят дети как смотрят дети но тот, тот кто раньше с ним был сказал мне чтоб я уходил сказал мне чтоб я уходил что мне не светит он тот, кто раньше с ним был, сказал мне, что не уходил, сказал мне, что не уходить, что мне не светит. Тут раньше с ним был, он мне грудил, он грозил, а я все помню. Я был не пьяный. Когда же я походить решил, она сказала не спеши, она сказала не спеши, ведь слишком рано. Когда же я походить решил, она сказала не спеши, она сказала не спеши, ведь слишком рано раньше с ней улыбку меня, как видно, не забыл. И как-то восемь, и как-то восемь, и дружком лишь стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, ик было восемь, и дружком лишь стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. в восемь. Самому нож решил я, что ж меня так просто не возьмешь. Держитесь, бегады! Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так и было бы надо. Но тот, кто раньше с него ему, он эту кашу заварил вполне серьезно, полне серьезно. И кто-то напичи боись Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Свалюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. Там палялся, я Очерезал вдоль и поберег Он мне сказал держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался, Очерезал вдоль, и поперек И мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука книгом пронеслась, она меня не дождалась, а я прощаю, ее прощаю. Ее, конечно же, простил того, кто раньше с ним был, того, кто раньше с ним был, не извиняю. Ее, как водится, простил, того, кто раньше с ним был, того, кто раньше с ним был, я повстречаю.